И всем привет, меня зовут Макс Риск, тихо-тихо, регионный канал Общий рублокс Макс Риск, на канал. Через пару секунд начнется старая катка, она очень классная, Просто советую. Также, если вам не нравится общий Роблокс, вдруг есть еще Майнкрафт. Секретный, когда я играю за друг друзьями, играю Майнкрафт. Вот, два дня назад Что ты такой, блин? Заходи на канал Альфа Прайм. Вот так вот. Альфа правим вот начинаем майкраф вообще там общего как только летсплей бы раю айфомакс риск макс риск с пробелом а тут двойной пробел видите находите посмотрю вы такое когда нибудь знали вам еще подсказка двадцать пять роликов с напарником с ним реки у меня майнкрафт ну что ж, через пару секунд начнется новое э, новый ролик. Думаю, классный. Э, Тут мы хотели зубы снимать. Зум. Вот его последний ролик. Это мой последний. Э, да, тут я тоже запишу. Обязательно мы тут вместе должны как-то тимиться. Рекомендуем. Mobile Alpha Max Risk. Вот так вот. Ну что ж, приятного просмотра. Вы бы видели, там было такое жесткое, ну поищите, это просто невымысимо. Я сыграю, конечно, еще один, один. Только Скорость. Счастливность и атака. Все, три главных тутпищих. Скорость, счастливость, атака. Так же самое. Так же самое, Если я выиграю, то тактика рабочая, нет, так пошли. Скорость, счастливность. Атак, скорость, численность, атак. В этой игре только так пускаешь. Численность набираем, вот сотку. Там было жестко если честно. Я тут у меня какой-то наверное вброски почему-то да, все всеки. Потом вот как дела? Навание? Там а черный, там блин, вернее обратно строить здесь иного как дела а да? да, блин у тебя и зуба вайска судьи он почему так пока дружескому все этот максимум сорянчик у вас кое-что не там сейчас у нас ордой пройдет я сразу выпускаю эту новую колоду чтобы быть как-то для дефоц... как-то. В можно а, еще. на Да, сбора здесь. Пока что нами падет Так, еще Казарм больше, больше, больше, больше. А здесь, здесь. крашку. А там блин, вот. а, я не знаю, куда нападать а, так атакуем ну, точку у него, в парточке. Как дела? Давай. Так, сюда идем. Нам не хватает ману. Нам не хватает маны. я убрал. Ладно. Вот. 12 уже. Так, ну, в принципе, может это хватит, посмотри, как там вот чемпионат атакует орду. Что, блин, делать там? Но я тут сова. Слушай, ну вот сова идет. Саву так, сову давай. Сейчас за время идти, не любайте. Попробуемся. Попробуемся. Попробуемся. Сейчас узнаем, сколько у нас численностей. Умный был. Саван. Попались, да, он такой, как? А я такой, да просто. Не, вырубили, такой, как? А я такой, да просто. Давайте, ускоряем. Здесь, Сова, давай, давай, за ними, всеми. С них будет тоже война, Сова. Будет плохо. А ты что ты можешь, ты так будешь смотреть за мной? А, подписчики не помогают, конечно, не так себе, не помогали. Сказали СМП и так вот делаем Окей, Так, давай пойдешь сюда, вот, атакуй здесь. Посмотри, задал постановочку снова, возможно, какой-то брак. Еще. Или секрет. не прошу, а брак. Брак. ПТП больше, больше, больше. В принципе, уже хабар. Только уже... Члицо и всякие, интересных чтобы... штук. В принципе, уже снова атакуешь. Абсент а, чего, кстати, ноки ну, стройка стройкам, я отобью еще больше, чем больше она быстрее достроим те насильники, ускоряем так, А ну что вот если так ускорил С опозданием, блин, так и знал, Надо было подождать. Ну и ладно, понятно, ну, ладно. давайте подождем uh, дом, USB 50 да. все же нормально можно как по себе фарбол столько фарбов угу. все разделяемся чтобы по ним фурбол не вырубил нас всех он нас не вервит на нет глаза у нас людей сама как рубас одну одну салуй бал построим и базу секрет палку построим 10 Поевать нужно? Понеса давайте Уже запустим. Сейчас строит меня. Кто О май, да. ладно. тут у меня есть войска. Ну, можно, в принципе, атаковать. Ну давайте. Должите. Э! Что, блин, делать здесь? Тут ничего делать. Не перепутали. Или с другой стороны? А, да, вы с этой стороны. Возвращайтесь на базу. Перепутали. Лем, выходи. Так, еще одну же Также ускоряемся. делаем, Ждем счастливности, уже пора открывать. В принципе, можно потом выходить. Посмотрим, как там дела, порубимся. Что-то будет. Все мы поняли, что он уже про отбиваться. Ну, поотбивается. не нет, это да, вот так. просто. Бесконечно так же фарбовые видят налево. К -к -к класс! Мис класный. Вс, в принципе, скоро будет война. Жди, давай найдем. Атакуем. Не знал, знал все это. что не такое, пардир че. Ладно, отступаем я не знаю, что ты помню. Да пропадет, если дело. Вы регенерируйте ее не Вдруг у нас нападет. Давайте там. Я понял, как он нас скоро будет. Он чуть хоть не ожидал. ожидает. Ну все, в принципе. Он такой, опа, она а он тут... Ай, класс, ай, Он же такой йоу, про, А он же такой, все в атаку. Там некоторые могут... Атаковать. Атакуй. Ускоряйте. Боурубов, не кидай. Барбоу. Барбоу. Барбоу. Давай тогда просто атаковать не, а, а можно просто пробовать базу такую помощь, по нему. Ну, а вот база у меня, наверное, остается. Здесь можно пробовать. Дело в том, что если будем пробовать по войскам, он попадет давайте отступим здесь все здесь отступаем в одну плану плану парбоу нет нет нет это код дааа давай кусать вор очень много парбоу здесь давай не вершинс больше еще блин что-то измутил больше больше больше Ой, но no. ой но ну ну ну он уже тут я держу не знаю как вырвать численности максимум Сколько, так? Так. нормальная так ну, нормально прошу он заради меня что это такое блин нормально ой но но но я не знаю, как играть Нет. Пожалуйста, не ворачивайся. почему такого у меня? вон. Извращивайся. Как-то, блин, как он это делает? Ну, блин, медик чё там? Что вон за сутки странные? Нереально, друзья. Ну, реально, я не знаю. Давай, вдруг бойка, мне уже 4000, блин, ну, блин, блин, блин. Форбок, не окружили с мало минералов нас мало минералов, минералов. все принципе атакуйте нас франки да может быть в принципе это хоть ударом вот на рассвет отлично что вы такие себе. Ну ладно. Куда их тратить? Карту, возьму и новую, вот такую классную. Ладно. Мойти вы такие один. <смех> да ладно, мне уже не жалко. Я жду ваш подряд грубой. Все. Мы просто на смерть. А, вот. про а, да, давай, давай нет я понял не Тут саву запускает с собой йоу нужно саву запустить я у сава да ну на команду. Да? но ну, ну а что я тебе говорю закинем, а -а -а, я понял что делал может не Давайте здесь соберемся и будем атаковать. Вот. они а, не хочу скрялся. Так, постой. Что-то... Пригнать. Попробуем. Нет, всё. Чёрт. Всё. Собирайтесь. почему он такой быстрый Да. у нас просто нет минералов понимаешь? где нашел поискать? почему он идет за минералами? где что он такой? опа-на! да что ж такое? Он у него ну, как глаза что-ли? скажи что у него как что, что такое активное? Я такой еще быстрый, явно ну, да, он используется. Дверь, не в этох. реально, пластырник. Опять за своё начал. Чувак, а ресурсы все таки закончатся в своем времени. Во, отлично. Будет. Вот. Ёл что там делать? А, вот. Окей. А может быть тут еще построить тут? Ну, не жалко тратить. Ну и так и бесконечно. Строить буду везде, да? Даже бы узнать, граф тут или не будет. успели ну красава в один раз в жизни кто думал что никогда не забьем да, будем искать паралл встретим, у меня тут еще одна база хитрый сделан но это экономика может не было неа, никогда может и атаковать вот так ааа, вот так дело а это дело нет. О, май гад, друзья, подписка, лайк, чтобы мне в следующем ролике быстрее. О, май гад, мы за тут. Идем, ждем. О, о, май гад, о, о, май гад, бом. Боманем, май гад. Пинч, давай, пробовал. А что ж такое, блин? Касса, блин, Ненавижу в принципе, это и налижи его. Теперь такой тимер все фронт заклебал меня уже с этим апартаментом если это наша база то будет очень прикольно дурацкая давай а давай еще тут один такой фарм искать под мужик что-нибудь не делать такой он такой быстрый в ротчик Что пусова пошли врубать по-нормальному а, ну, в принципе, атакуются аресурс... а ресурсов закончились он такой, блин, какая-то будет наконец-то, премия рубайте все. Порвайте. В принципе, правда, хватит наививодом бойсика. Порвайте. Порвайте. Порвайте. Порвайте. В скором времени он должен сдаться. Нам уже. Блин. У меня никогда не хватит. А, это все за тебя. Давайся, я как он нарушит все. Нет, он просто последний сил берется здесь. Скорей сюда, он тут или там где-то. мы меня ца О, боебой, я достиг этого рана, друзья, ну это было нереально жестко. Я победил этого читера. А, это лучше, чем железо, ну Блин, ты носишь железо такое вот, дабл мне, да моя очередь не стиль железа Да, там как статистика нормальная, кстати, Пятого, го чтобы 6-го Паза, а за фэрбол у меня лучше, вроде бы нормальный чувак Посмотрим У Не уничтожа врагов моих больше, чем я, либо в рано заднем, наконец соберем свою свободу Вау, смотри, как круто, прям приветствием! Так, нужно написать еще один ролик. окей. Okay. 500 монет Это было долго Доходить да, им на этого. Сколько с ними мог был. было конечно, прям да, Благодаря за эти карточки, они нам помогут открыть нового персонажей И мы уже наконец-то, такое место уже yeah. Уже Сейчас вам покажу какое место занимаем для всего мира Star сразу две штуки молния карта получена но ну, кей мол ну что оно, мол, у нас есть фарбов поэтому нам не нужен молния но если она сильная то окей там что еще говорят основа нового персонажа крутой сильный день воздушный а я понял блин ну он такой стандартный что то ничего такого смотрит на него кто теряет ману будет нормуль нормуль но такой во! Вот тумана теряет. Вот кто у ну, меня Один, один. Хватает. Кстати, мог бы купить, помните. Ролик такой себе кош. Ну, для ролик я бы сделал, но если бы вы мне написали комментарий, ты сделал, то я бы сделал. Иронический персонаж. Эм. Колода. Что надет, не знаю. Наносит по всем врагам в зоне выражения урон 50%. Проснул. Оглушает их на 2 секунды, урон раз очень на 20%, перезарядка 2-3 секунды. Вот, не знаю, кстати, можно ли мне где-то купить а, за кристаллы? А, вот или что, кристаллы, я понял. Тоже так же самое? Или за монет? Вот. В принципе, понятно. Так, друзья, хочется кое-что еще узнать здесь покупка вот я занимаю в один один тысяч на место 1180 80 место да интересно рекня клан плюс минус 50 сотки 190 но 160 клан восьмой посмотрим какого молчания чтобы нас снимках не выглянет. Так дело в том, что он не скоро мы не победим, если постараемся еще пока на бить. Если я постараюсь, я сони. Чистый Часть его брали. Если... Очень странно, что происходит. О май гад, А я уже поднялся. Я поднялся. Класс. А понял, может. Всем будет просмотр, с вами был Макс Риск, всем удачи и пока.